Привет, ты на канале Умичу Мэджик Я покемон Юмичу, но сегодня я решила стать детективом Юмичу, потому что многие мэджики после прошлого видео написали в комментариях, что ее подругу Кису Алису украли, а я Эйвен. Да, и Юмичу решила, что она типа должна ее спасти, вот. А я Софи привет. Не типа а спасти, обязательно пишите еще комментарии, потому что они вот тут вот появляются. А, -а я Миша Лайк. Если тебе понравится наше видео и подписывайся на канал, чтобы нас скорее стало 2 миллиона. А по поводу кражи киса Алисы я ничего не знаю, но Юмичу попросила пока что не говорить о ней, чтобы стать детективом и найти ее самой. Посмотрим, что из этого получится. Так, привет, ребят. О, это что тут такое происходит? А, это не мы, это все Юмичу. Это она решила стать детективом э, Пикачу. Так, детектив Юмичу, понятно. И что это значит? Это значит... Важные дела, ясно? Сейчас я покажу свою армию. А, Даня, ты уже выпустила наше видео на Magic Family. Про то, как мы сбегаем из дома. И про ту огромную штуку, что мы с тобой построили. Ну я расскажу? Так, ребят, правда, давайте уважать друг друга. Дайте Юми сказать. Ой, да это покемоновская ерунда очередная. Это мой покемон -мобиль. Ага, конечно. Отсень, дочь Софи. Так, не ругайтесь. Я на нем езжу на свои задания. Я смотрю, ты даже костюм покемона надела. Нет, ну погоди. Иди про костюм позже. Ладно, молчу. Это покемон-мобиль. Знаешь, как у полицейских есть полицейские тачки? Юмичу, ты же уже взрослая, ты же девочка. Постань тут, София. Детектив, Ямичу. Ага, конечно. И у тебя типа полицейские свои есть, да? Да, и у меня даже есть вот этот большой руководитель армии покемонов. Генерал как бы. Руководитель армии покемонов? Мм, он действительно самый большой покемон. Он даже больше тебя. А я, если честно, подумала, что это твой напарник. Че, нет, он не мой напарник, а вот про напарника как раз надо поговорить. Открой посылку. Ладно, ясно. А, посылку. Вот эту коробку ты имеешь в виду. Да. А при чем здесь эта посылка? Сейчас все узнаешь, Ань. О, посылки я открывать я люблю. На посылке написано, что она от Смолина Андрея Павловича из города Остана Ой, кстати, я тут заметила твою фигурку как раз из одной Мэджик-посылки. Это не фигурка, это памятник детективу Юмичу. А, ладно, понятно. Только ты сегодня в другом костюме. Это просто поки-худи. Знаешь, как у полицейских есть разная девска. На разные случаи жизни. О, мой собачий бог Юмичу, хватит, пожалуйста. А? Отстань, чуть Софи. Ань, а пока ты открываешь посылку, скажи, на нашем общем семейном канале Magic Family вышло новое видео сегодня? Да, Софи. А что? Помнишь, там есть такое, что мы себя ну, не очень хорошо ведем. И я подумала, может быть, ты можешь вырезать эти моменты. Да, уж, особенно Эйвен и Юмичу. Ну и ты тоже выделилась, Софи. Ты же там еще показываешь, что мы построили гигантское покупки и всякие другие вещи. Так. Поэтому, может быть, те куски, где мы плохо все ведем, можно вырезать? Нет уж, пусть все видят, что вы вытворяете. Тем более, я не могу их вырезать. Ролик уже вышел на канале. Вот, блин, косяк, и все увидят, что мы там творили. Да, пусть ребята знают не только ваши хорошие стороны. И я оставлю ссылку внизу в описании под этим видео, чтобы они сходили и посмотрели, как мы ведете. А для вас тут посылочки игрушечки и вкусняшечки. Ладно, ладно, тогда хотя бы пораду, ребят, тем, что вы увидитесь этим летом. Да, у нас 2 и 9 июня будут Magic Фан встречи. В Москве, в парке Сокольники, на фестивалях под Дэйс и Четыре Лапы, да? Правильно, Софиша. А дай пунчик. Мы там с ними увидимся, пофоткаемся, пообщаемся, пообнимаемся. И я знаю, что с тобой пойдет я Ты-то уже была? Короче, ребята, не ходите. 2 и 9 июня в парк Вход бесплатный, только нужно обязательно зарегистрироваться. Да, нужно пойти на сайт И на сайт фестиваля 4 лапы. И на обоих сайтах зарегистрироваться. И тогда 2 и 9 июня мы с ребятами увидимся. А вот те, кто хочет не просто на фан-встречу, а вместе с тобой провести время летом, может поехать в летний богально-театральный лагерь Звучи в Сочи, да? Да, я там буду давать мастер классы по видеоблогингу. Ну и там будет столько всего творческого. Очень крутой летний лагерь, где каждый может сделать первый шаг в шоу-бизнес. Правда, мест осталось немного, да? Да, мест, к сожалению, в лагере осталось совсем немного. Поэтому лучше, чтобы ребята скорее рассказали своим родителям, чтобы те забронировали им путевки. Море, горы, солнце, обучение танцам, пению, актерскому мастерству и куча всего. Еще и мюзикл в конце. Я, кстати, тоже на нем буду. Оставь в описании ссылку на лагерь звучит, где ты будешь, чтобы ребята могли забронировать последние путевки. Обязательно, Софиша. Я так понимаю, это то, ради чего мы распаковывали посылку. Это толстовка покемона, только она не собачья, а человеческая. То есть для видишь? Угу. То есть ты будешь мой напарник. А, я твой напарник? Ну да, я детектив и мычу, а ты напарник детектива тоже покемон. Ого, ладно. И теперь я как твой начальник Помню тебя с нашим отделом. А, а посылку мы дораспаковывать не будем? Я уже подглядела, и Софиш, в этой посылке столько всего крутого и интересного, что хочется уделить этому больше внимания. Поэтому предлагаю дораспаковать ее чуть позже, как раз я распаковку подарков собиралась снимать. А теперь, внимание, напарник! Ой, я уже заметила, у тебя есть еще один костюм. Это как раз тот самый Поки-костюм, в котором я хожу на свои покемоновские задания. Понятно. Ой, а вот это вот что за рюкзачок? Не рюкзачок, это сумка для оружия и защитных очков. Ого, вот это у тебя бластер. Это не бластер, это приманительный пистолет. Приманительный пистолет, что? Ну и фантазия. Эти супер очки защищают мои глаза от пуль врага. Ой, как все серьезно. По-моему, они Юмичу немножко кривовато сидят. Нормально сидят. Не смейся надо мной. Это же мой напарник, это ниже, в рамге. А, я ниже? Да, я твой начальник. Ладно, хорошо, давайте я изучу наше оружие. Да уж, Юмичу. Юми, прости, но это же просто пистолет с лакомствами. не просто пистолет, он для приманки врага. Ты его заряжаешь, лакомства падают в дуло, потом нажимаешь вот на эту кнопочку и он выстреливает. Ух ты, вкусняшка. Вот, видишь как работает? Ой, кажется я повелась. Короче, выстрел, приманка лежит, преступник на нее ведется и тут появляюсь я. Вот, видишь, как это работает. Преступник Эйвен до сих пор задерживается в поисках вкусняшки. я с дивана все съел, если что. Да уж. А что у тебя в покемоновском кошельке? А там важные детективные вещи. Эээ, тут какая-то наклейка покемона. Не наклейка покемона это значок. Знаешь, как полицейский показывает значок? О, мой собачий бог, какая ерунда. Вот так будешь произдивлять значок, понятно? А мне обязательно его во рту держать? У меня же руки есть. Обязательно. Понятно, тут еще какой-то фонарик. Фонарик, чтобы сыпить глаза преступникам, не мне. Не мне в глаз. Ясно, покемоновский фонарик. О, о, о и правда слепит глаз. Ну он еще ультрафиолетовый, можно отпечатки пальцев проверять. И, видимо, и чернила. Ого, а это что? Ты что, не видишь? Свисток. У каждого детектива есть свисток. Мне кажется, не только преступники реагируют на свисток, но и твои ушки. Может, они у тебя по свистку работают? Глупости не говори, напарник. Извините, детектив Юмичу. Итак, с Поки генералом вы уже познакомились. И теперь я, детектив Юмичу, познакомлю тебя с нашим отделом. Кроме спецназа, с ними ты познакомишься позже. Для конкретного подразделения покебалистов, у нас есть 11 полицейских покемонов. У них у всех разная работа. Это, например, просто пика Патрульный. А это пика Повар, он отвечает за жрачку. Эээ, я постараюсь все запомнить. Это пика Почтальон. Патрульный, Пикосторож, это Пикоразведчик, видишь мы ему вручили красную ленточку после сложного геройски выполненного задания. Ага, понятно, поздравляю. Еще у нас есть трое ребят, которые работают обычными полицейскими. Кстати, прошу обратить внимание, что все мои сотрудники стоят по росту и размеру. И последний Пикодиректор, самый главный в штабе после меня и генерала. Здравствуйте, господин директор! Но он же самый маленький и толстый, почему он директор? Тише, ты его тоже будешь слушаться, ты такие вещи при нем не говори! А, ладно, извините, господин директор штаба покемонов. Так, с этими ребятами я тебя познакомила теперь спецназ. Погоди, а вот эти трое кто? Это наши Пико раненые. А, они болеют, потому что они сломаны, ими. Ты их сломала, да? И поэтому они типа болеют. <coughs> Не надо так шутить, болеть плохо. А, ладно, извини, Юмичу. Прощаю, переходим к нашему спецназу. Извини, детектив Юмичу, а что вот это такое? Каждому солдату с утра выдается карточка, и он выполняет по ней задание. Бр -бр -бр -бр -бр. И тебе тоже будем выдавать. А, хорошо. Знакомься, это наше спецназ подразделение. Это пикалетчик. А, он правда умеет летать? Какая тебе разница, тебе это не должно волновать. Он главный в отделе спецназа. А, ладно, здравствуйте. О, какое у этого спецназовца злое лицо. Это пика-огнеметчик. У него шевелится хвостик, и ты нажми там под хвостиком на попку. Ух ты, как мило! У него горят щечки. Ничего милого, аккуратненькие щечки могут и обжечь. А, ладно, простите, пожалуйста. А вот эти двое вообще одинаковые и такие миленькие. Это вообще-то, братья, пика каратисты Если ты сейчас нажмешь им на попки, они умеют лупить врага своими уфами и работают всегда в команде парой. Да уж, Юмичу, очень серьезный спецназ у тебя. А вот этот странный покемон, какими обладает э, силами? Вообще-то, если ты не видишь, это водяной пика. Он из всех умеет плавать и нырять, и никогда не тонет. А вот этот малыш, что делает? Он самый смешной и самый маленький. Или это просто брелок? Какой еще брелок? Ты че? Это самый главный Пика убийца У него сзади есть покемона кнопка. И когда ты на нее нажимаешь, он светит преступника лазерным лучом. И издает ужасный звук, чтобы свести врага с ума. Да, уж звук и правда ужасный. Реально сходит с ума. А меня усыпляет. Ну что ж, а теперь тебе пора познакомиться с нашим покебольным секретным отделом. Да знаю я все твои покеболы. Один вот этот, как фонарик, светится. И если на пол навести, он показывает покемона. Только, видимо, там батарейка села и не видно ничего. Нет, Ань, поэтому это и спецназ. Это стандартный покебол, красно-белый, как обычно. А, внутри у тебя там покемоны. Да, и в каждом покеболе свой. Видишь, он спит, не буди его. Ладно, верну его спать обратно. А вот в этом красно-белом такой же покемон? Нет, не такой же, открой. А там покемон с морковкой, но, по-моему, он тоже спит. Это отравленная морковка, ею он травит своих врагов. Ясно. Так, а вот эти два покемона с буковками М. Интересно, что это значит? Может, Мэджик? Две М значит Мэджик Пэтс и Мэджик Сэмли. Понятно. И в них тоже одинаковые покемоны или разные. М -м. Похоже, разные. Это просто еще пока что только наши ученики. Вот это слева такой миленький. А справа жирненький, ему худеть надо будет. А вот этот покебол синий с двумя полосками очень прикольный. Интересно, кто же там? Там наш маленький герой покемон. Он самый маленький, но самый удаленький. Видишь, какой он воинственный? Да уж, выглядит очень устрашающе. Не смейся над моей пикарной и напарник. Ой, да, простите, начальник, а вот в этом хаки-шарике еще один маленький воинственный покемон. Какой-то он кривой. Китайский наверное ну, ее, ее, Вот этот оранжевый покебол тоже очень классный Видишь у него прицел типа сверху а, а что это значит? Это значит что там внутри покемон снайпер Видишь у него какой хвост необычный Какой же он снайпер, у него рук нет Все у него есть он спрятал, а на голове прицел видишь? Да ладно, хорошо А вот этот покебол необычный Все они просто как шарики могут кататься А у этого как бы есть подставочка что же за покемон там внутри? Покемон Майнкрафт, видишь он как будто из квадратиков сделан. А что он делает в вашем спецназе? Этот покемон занимается виртуальными врагами, он борется с врагами в интернете. Поэтому ему не нужен летающий покебол, он как все задротики, все время сидит на месте. Эээ, -э -э, да уж. Юмичу у нас такая фантазерка, ну что ж, вот я тебя и познакомила с нашим секретным спецназом и со всей армией моих покемонов. Окей, спасибо большое, а теперь у меня самый главный вопрос. Зачем тебе быть детективом Юмичу? Ань, ты что, не в курсе про комментарии на Мэджик Пэтс про киску Алиску, что ее украли? И Юми решила, что именно она должна заняться расследованием пропажи. А для этого ей надо стать детективом. Ну вот, старики вроде все объяснили. Сама ты старик Юмичу. Мы, конечно же, Ань, считаем, что все это бред. И что киса Алиса просто где-то уснула. А короче говоря, меня украли от первого лица. Это было просто видео. Не правда. <свист> так, ребят, все эти факты мне нужно проверить. И для этого мне нужно найти кису Алису. Ну вот ты же мой напарник, значит мы должны работать вместе в камеру. Окей, займемся расследованием. Хотя, Ань, знаешь что, на канале же Фэмили ролик, который вывел, мы же тоже кису Алиску там не нашли. Ребята, идите скорее смотреть это видео. Вдруг вы там заметите кису Алису. Если заметите, напишите нам. Скорее бег очень много всего интересного, особенно то, что мы построили Сани, такое гигантское и большое. И увидимся с тобой 2-го и 9-го в парке Сокольники. Не забудь зарегистрироваться. И в лагерь звучи, с тоже еть. Все, пока.